Приветствуем всех, кто смотрит «Универньюз». С вами Адель Шамилова, и прямо сейчас я расскажу вам о подробностях самых интересных событий из сферы образования, науки, студенчества и не только. Начинаем наш выпуск. Университет продолжает приемную кампанию. Кто же теперь войдет в студенческие ряды Казанского федерального? Время – деньги. Криптовалюты готовы перевернуть наше представления о финансах. Сыграем не по-детски. Киберспорт покоряет мир. Более тысяч абитуриентов подали заявление в приемную комиссию Казанского федерального университета. О том, как проходит прием в КФУ и куда собираются поступать будущие студенты, узнавала наш корреспондент Диана Шилова.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 Поступаю на Институт физики, на геодезию. Подача документов позади теперь осталось лишь ждать заветной списка зачисления. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универньюз. Как говорится, миром правят деньги. И сколько бы их не было, будет всегда мало, что вы слышали о криптовалютах. Пока кто-то все еще в этом разбирается, другие уже зарабатывают на этом.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 Сидоренко. И Россия сейчас, используя свое серьезное геополитическое пространство, может стать тем своеобразным осихом между так называемым биржевым Западом США, с его пониманием криптовалюты как комодии и японским пониманием криптовалюты как средств платежа и средств обмена в будущем установить некоторые рамки законодательного регулирования.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 Узнаете прямо сейчас. Четвертая летняя школа Ислам в Евразии, рукописные и старопечатные источники народов России успешно завершила свою работу. Занятия школы проходили на базе Ресурсного центра по развитию исламского и исламовеческого образования Казанского университета. Мы пригласили специалистов как наших казанских, так и московских специалистов. Все они занимаются изучением рукописного наследия, но каждый из них занимается разными... Скажем так, традициями. Если вы думаете, что компьютерные игры – это баловство для детей, то мы развеем ваши сомнения. В 2016 году в России киберспорт признали официальным видом спорта. Наш корреспондент Анна Глазунова пообщалась с юными геймерами, которые стали финалистами Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. Смотрим. Еще пару лет назад компьютерные игры считались детским увлечением. А тем, кто продолжал в них играть, даже повзрослев, родители и друзья говорили, что это несерьезно. Но сегодня киберспорт – это хороший бизнес, который приносит своим участникам отличный доход, а также дает возможность реализовать свои интересы и развивать социальные и профессиональные навыки. Так студенты разных курсов институтов Казанского Федерального решили объединиться и создать свой киберспортивный клуб университета. Пройдя отборочные этапы, команда КФУ попала в финал Всероссийской киберспортивной студенческой лиги, который состоялся 25 июня в Москве. Абсолютно все важно. Это называется микро и макроскил. Микро – это как человек действует в определенном моменте, как он быстро и правильно нажимает клавиши, а макросский, как он в целом понимает видение игры, там, потому что во многих играх есть экономическая составляющая, можно э, постоянно выигрывать, но в итоге по экономике, просесть и ничего не сделать. В первую очередь играют головой, а не руками. Во Всероссийской киберспортивной студенческой лиге команда Казанского федерального университета заняла третье место и выиграла 1 миллион рублей. Как правило, компьютерные игры – удел парней. Девочки интересуются чем-то абсолютно другим. Сначала куклами, затем платьями и туфлями. Но Катя отдает предпочтение киберспорту. Влечение компьютерными играми, вообще играми в принципе, у меня началось с детства, когда родители подарили мне мою первую игровую приставку, это была «Сега». Далее у меня уже появился в школе персональный компьютер, я начала играть в игры. Не все родители понимают подобное увлечение детей, но Катя смогла показать все плюсы этого хобби. Раньше родители негативно воспринимали то, что я могу очень много времени проводить за компьютером, не выходя из комнаты. Но сейчас, когда я объяснила им, что с 2016 года мама, вообще-то, киберспорт стал официальным видом спорта в России. И когда узнали, что я прошла в финал такого крупного турнира, они, конечно, начали меня поддерживать. Киберспортсмены не всегда проводят свое время только около компьютера. Есть и другие сферы, которым они отдают предпочтение. Киберспорт для меня не стоит на первом месте. Прежде всего, конечно, главное для меня учеба, это наука. Помимо этого, у меня есть еще и другие увлечения. Я увлекаюсь в. Фотографии. То есть я стараюсь успеть везде понемногу, быть осведомленной там и там, преуспеть в учебе и удалось преуспеть немного и в киберспорте. Профессиональные геймеры поделились с нами своими планами на будущее. Уже есть опыт игры на профсцене, если так можно выразиться. Хочется и в 2017 году поучаствовать в этом турнире, и занять уже более высокие места. Как минимум точно увлечением останется, как максимум, если будет возможность связать это кросдисциплинарно с моей отечественной специальностью, то я был бы только рад. Участие в таких мероприятиях ⁇ это уникальная возможность для всех российских студентов не только получить опыт крупных соревнований, но и начать свою карьеру на профессиональной киберспортивной сцене. Анна Глазнова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Вот и подошел к концу наш эфир. Всем отличного настроения, до новых встреч.